И Индии. Все подробности у моей коллеги Ксении Седуновой. Да, Елена, крупнейшие местные авиакомпании решили выставить корпорации счет. Они не намерены нести убытки за простой лайнеров. Об этом и не только. Мы начинаем прямо сейчас. Здравствуйте, это новости на РЕН-ТВ. В студии Ксения Седунова. Смотрите в этом выпуске. Медицинские учреждения Якутии уличены в картельном сговоре. Лекарства закупали в 2-3 раза дороже розницы. В Москву идет потепление, под Сызранью выпал снег с блохами. В США ветер опрокидывает дома, а в Германии пронесся торнадо. Что происходит с погодой? Авиакомпании намерены потребовать от Боинг компенсации за простой самолетов. Им приходится отменять десятки рейсов. Отпуска не будет. Позиционировались как центр Ялты, бесплатный пляж Массандровский. То есть все включено. Мошенники продали россиянам тысячи поддельных путевок. Как они обманывали граждан? Шведскую школьницу номинировали на Нобелевскую премию мира, чем 16-летняя девочка привлекла внимание скандинавских политиков. Жители сразу нескольких районов.